Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уёбывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь? Парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подожди. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, эй, не так быстро. Вас послушать так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханака лучшая охрана в Найт-Сити. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. У меня на ум приходит только Вака Каакада. Она держит салон починка на Чпок Стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Да, пойдемте. Чпо Стрит. Дурацкое название. Чпо Стрит? Что это за название? Обычное для найти Ты слишком часто надо мной смеешься. У вас все в порядке? Чего это ты вдруг... А, да просто спрашиваю, а вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Это могло прозвучать невежливо. Я просто не привык к подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня либо все хорошо, либо они лежат в гробу. Не знаете, что происходит в Росаке? Могу делать выводы только из теле новостей. Юриноба и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости. Так, так, так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись зачем ты здесь кто твой очаровательный друг мы просто вместе работаем вот и все так и мура истинный джентльмен жаль только что его разыскивают все гончие псы арасаки а ты ви приводишь его прямо ко мне Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела. Но нет. Тебе интересно, с чем мы пришли. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Оросаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Насколько я знаю, Арасака и тигриные когти никогда особо не ладили. Ты явно не пылаешь любовью к тем, кто убил твоего внука. Это было очень давно. Говорят, время лечит, но... чтобы такие раны? Такие раны не лечат. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. О Кадасон, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы Платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетное гостья Ханака Арасака произнесет речь самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Росака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию, по крайней мере, один Netrunner. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапан Таун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окадасан. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Рипперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Удачи вам, Гора. Тебе тоже. До скорой встречи. На мой невзыскательный слух ничего так. Не напрягает, во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Ты так же начинал? Играл на улицах и мечтал собирать стадионы? Не смеши. Некогда мне было карамкаться к славе. Я был занят, сотрясал мировые устои. Так и говорят все неудачники. Пардон, непризнанный гений. Твоя правда, я неудачник. Этот город так и остался под пятой корпоратов, как и полвека назад. Но если ты думаешь, что я мечтал стать рок-звездой и кумиром подростков, ты ошибаешься. Срать мне на всю эту коммерцию. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да. Играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал. Хотя мы еще были никто. Постойка. Говоришь, по городу еще ходят старые бутлеги самурая? М -м. Можно же озолотиться. Ты да вот ты меркантильный сучонок. Не ожидал. Хотя, как раз ожидал. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют. Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Э, Джонни, где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж... Тупое потреблятство опять победило. Еще очку команде соперников. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? Ну, там, самурай, например. Самурай, самурай. А -а -а, стрёмная красная рожа на черном. Да, даже я про них слыхал. Сюда Феurate иногда приходит один тип Пєцный в их футболке. И к нему друзья подваливают. Такие же чокнутые. А ты случаем, не знаешь, где он живет? В 20 годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется. На рынке. Да, к тебе обращаюсь. Все... В смысле, он там что-то покупает? В смысле, ты можешь кое-чего купить у него, если вдруг захочешь. Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно, про эти группы никто ни хера не слышал. Круто. Спасибо. Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть Cortesian Duelists, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А uh, самурай? Еще спрашиваешь, есть Never Fade Away, Dancing With My Axe, Chipping In, да любую назови найдется. Hand был мессия от рок-музыки, я бы его записи бесплатно раздавал. Но нужно ведь на что-то жить. Мне нужны реально крутые записи. Ну, там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь. О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи. Но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Я тут бывал. Во времена «Радужный каденц» Бутлек был бы напоминанием о старых добрых деньках. О, мне-то не заливай! Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет. Докажи, как прошло третье выступление самурая. Ну, дорогой эксперт Джонни, давай-ка, подсказывай мне ответы по истории самурая. а Третий концерт, как сейчас помню. Я поджег гитару и расхерачил ее об сцену. Народ был в восторге. Ну так чего? Долго ждать? Легко. Джонни поджег свою гитару и разбил ее. А, да. Так и знал, что врешь. Какой дурак угробит гитару на первых концертах? Новая это денег стоит. Джонни, твою мать! Это что за саботаж? Вот зачем? Затем, что это смешно, а мне скучно. И еще мне не нравится твое конформистское ебло. Ты так часто подвисаешь! Наш третий концерт был в каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. Помню пожар. И помню, что какие-то придурки пытались его пивасом залить А, а я и сам чуть не забыл Говорят, пожар сам Джонни устроил Сигарету бросил Чушь Это была сигарета Керри Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни Все равно не верю, что ты там был А, похер Только истинный фанат знает такие подробности Ладно уж надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может и есть кое-что специально для тебя. Круто, спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Говорят, что время лучше учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже, небось. А все еще живет в двадцатом году. Он же твой главный фанат. Тебе разве неприятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и че толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Хочешь заставить людей измениться? Взрывчаткой тут не обойдешься. А чем надо? Музыкой? Хуй там. Вон, дедок, помнит все тексты до единого, но так ни одного и не понял. И что, теперь будем резать людей? Бить морды прохожим? А может, они и не хотят меняться? Это их решение. Хочешь отнять у них право выбора? Может, они реально слепые идиоты? Может, только прикидываются. Но их надо заставить посмотреть правде в глаза. А как заставить? Вот это вопрос. Thank yeah. <laughs> you. Ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. <говорот> yeah <laughs> Я видел на улице странную картинку, а, вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделал кадр, вот смотри. Таро, старший аркан. Высшие силы явили тебе знак. Да, высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. А, мир подобен лабиринту иллюзий. Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Ну, блядь, зашибись. И что мне делать с этим? Непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы. Попробуй поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Я в эти игры не играю. Послание потусторонних сил – это не моя история. Но я бы не советовала игнорировать знаки. Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Честно говоря, правда в моем списке приоритетов первое с конца. Тебя ждут сложные испытания. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Тогда ты поймешь. Ну, не знаю. Возвращайся, если еще что-нибудь найдешь. А я помогу расшифровать. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа рисунки на стенах. Но только не настоящие. Ага. Ну бывает, кироша глючит. А вы гляну. Не-не, это не глюк. Рисунки слишком сложные, типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит, либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать. Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа? Братишка, не надо! I'm not связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Хм. Босс вудуистов мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не Если хочешь, я могу поспрашивать. Поискать для тебя, что ли? Только сначала уточните так. Да? А. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистам? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знали, я посмотрю, что можно сделать, и перезвать. Ви, рада тебя слышать, наконец-то. Давно мы не разговаривали, еще с тех пор, как Джеки умер. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования? Ви! Ты жил с нами под одной крышей. Имея уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю Афренду по Джакиту. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. Кровь и хром! Сейчас позвонки-то пересчитаны. А! А! А! В башку стреляйте! А! Блять. Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродом, как он сам. Шель, мы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой книге по заслугам и заодно немного под Все подробности в письме. Phanonym. 啊<音楽> Чего вам подать? Нидо то солоцромищен же не зов. как да Hey! 加油 okay. Меньше, супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ.